Работа колдуна она регламентируется и очень ограничивается. Есть несколько правил, которые, по которым колдун существует в мире людей. Во-первых, у него есть определенная степень свободы, то есть в принципе его никто не ограничивает в социальной жизни. Если ему нужна семья, она у него есть, даже наоборот приветствуется, если договор кровный. Если ему нужно быть богатым, он будет, если ему нужно быть бедным, он будет, то есть у него будут те обстоятельства, которые будут помогать ему выполнять работу. Но вот что важно, колдун работает на, по сути, на ту первооснову внутреннего круга, куда его отнесло вот на, на формирование договора. Да? И если а, сила его партнерская имеет отношение к первооснове жизни, значит, он обязан будет лечить. Ну вот обязан будет лечить. Будет он целить, и, и, не, и не целить он просто не сможет. Если сила его а, имеет отношение к первооснове любовь, значит, он будет заниматься а, приворотами, присушками, любжами. То есть это вот будет его работа и не заниматься этим он не сможет. Если его отнесло к первооснове смерти, значит, ну, понятно, что будет, будет, будет человек расширять местный погосты. Задача у него такая. И а, не делать этого, не портить, не а, прореживать, так сказать, пространство, он просто не сможет, у него будет такой договор. То же самое относится к первооснове ненависти. Если есть у него договор с силой, которая проистекает именно оттуда, то у него не останется никакого выбора, как заниматься порчами, рассорками и прочими, введением прочих инъекций, которые будут проверять народное население на прочность. Но важно очень следующее. чтобы те помощники, которые имеют отношение и представлены, да, проявлены через этого колдуна, не обрели большую силу над ним. Есть правило, которое колдун по сути обязан исполнять. Вот если он будет исполнять этого правила, то тогда захвата сознания сущностью не свершится. Правило это простое. никогда не вмешиваться колдовским воздействием, пока тебя не попросят. И это закон. Таким образом, сознание колдуна будет защищено от излишней, скажем так, работы, и он не будет проявлять самодеятельность по инициативе сущности, которая к нему представлена, потому что если им дать волю, он начнет портить, лечить, убивать, привораживать направо и налево, ибо сущность становится сильнее, чем больше ей дается задача. Как любая программа, имеющая тенденцию к саморазвитию. Если колдун нарушает это правило, то через некоторое время сущность захватывает его личность и сама становится личностью. Таких людей называют двоедушниками. То есть у него как бы две души, одна своя и другая вот такая вот внедренная, подсаженная. Но бывают и обратные. Колдун, осознавая, особенно на осознанном договоре это происходит, но ну бывает и на случайном, на спонтанном, да, если сознание умное оказалось, Колдун понимает все, осознает и начинает свою эту сущность изучать, понимая, что по сути он изучает самого себя, ведь это его кусок пошел на допрограммирование определенными силами. Он изучает ее настолько, он приманивает ее настолько, чтобы вобрать ее в себя обратно. И соответственно, мало того, что впитать все те знания, которые у нее есть, но и в обязательном порядке еще раз пережить ту же самую историю, немножко в других сценарных условиях, но выйти из нее победителем. И тогда считается, что этот человек по праву имеет возможность выйти за пределы внутреннего круга и начать работать на втором. То есть по сути это то, чем вы занимаетесь на втором курсе, не постигая, не, не, не выкидываете из себя свои страхи, сжигая, втаптывая в землю, делая с ними что-нибудь ужасное, крайне неприличное, а принимаете в себя, просто отделяете энергию, информацию, информацию и себе, энергию себе. все возвращаете в себя, но в разобранном виде, таким образом получая второй шанс на переосознание. Пережить эту ситуацию в более сильном разуме и выйти победителем. Понять, в чем ты был неправ, изменить алгоритмы поведения уже сейчас. Это и есть тот самый поступок. Принять в себя свой собственный страх, позволить себе его пережить, победить. С ним, как с оружием своим. Вот, вот это происходило с тем колдуном, который не поддавался на провокации силы, который ее поглощал, а в себя и, соответственно, все имеющиеся внутри все знания, имеющиеся внутри этой программы, становились его достоянием. Его бытийная масса становилась очень высокой по праву. Он переходил на второй круг, становился виден уже силам неэгрегориального свойства. И на этом основании он имел возможность становиться по праву жрецом, проводником какой-то силы. Если у колдуна связь со своей силой всегда односторонняя, то есть эта связь через помощника, как бы через посредника, он ему переводил, что надо делать, то здесь помощника уже никакого нет, посредника уже никакого нет, и связь становится двусторонней. Он сам себе посредник, сам себе помощник, все находится внутри него самого. Его сознание приобретает большее качество пустоты, потому что он сумел пройти через смерть, через собственную смерть личности, он сумел... Он вызвал на бой свой собственный страх и победил его. Он вызвал на бой свою собственную смерть, он победил ее. Он вызвал на бой собственную любовь и победил ее. И собственной ненавистью он разобрался точно так же. Его первоосновы становятся равны друг другу. На этом уровне нет разницы между любовью и ненавистью, как между качествами сознания. Отныне они становятся для него инструментами. Инструментами для того, чтобы притягивать к себе что-либо кого-либо, отталкивать от себя что-либо кого-либо. Жизнь и смерть становятся для него инструментами. Как возможность что-то начать и возможность что-то остановить по своей. Воле. Так по алгоритму, так правильно. Тот, кто идет в магическом ключе, будет поступать именно так. Сегодняшнее состояние общества, когда жрецами назначаются не выбранные богами, а люди, не обладающие качествами сознания, которые необходимы для этой, для выполнения этой работы, во-первых, соответствующим образом характеризует религию, которая их выдвигает. А, а во-вторых, говорит о том, что истинный институт жречества к институту поповства и прочего священного служения никакого отношения не имеет. Вы должны это понимать. Жрец это не тот, кто ходит с ходилом и чего-то там себе завывает. Жрец это не тот, кто даже алтари возводит да, и что-то тоже себе забывает. Нет, жрец это тот, который общается со своим богом напрямую, но с одним богом, не с разным. Но в отличие от тех же ребят с кадилом, они жрецы настоящие, которые сформированы именно правильным классическим алгоритмом из человека-маги, они отлично знают ту силу, с которой они работают. Колдун может не знать, а вот жрец уже знает. И задача его научиться взаимодействовать с этой силой без сущности ретранслятора. А это значит, что трансформация сознания продолжается, его сознание должно обрести качество пустоты. Для себя он добивается именно такого эффекта, но и для силы он добивается соответствующего эффекта. Жрец в каком-то определенном объеме в зависимости от личной силы начинает сам формировать эгрегориальные пространства, которые удерживают в себе первоосновы жизнь, смерть, любовь и ненависть всех людей, включенных в это эгрегориальное пространство. И чем выше личная сила жреца, то есть степень пустоты, пропускная степень сознания, тем большее количество людей они могут покрыть своим вниманием. Если больной человек придет к колдуну и попросит вылечи меня, колдун будет лечить, если такова его задача. Впрочем, силы не приводят колдуна, человека к колдуну, который не лечит, да, который там привораживает вряд ли, а, ну, если это, конечно, не шутка локи, но вряд ли если силы приволокли человека к колдуну, который портит, он будет портить, он не будет спрашивать, насколько праведен или греховен человек, для которого сейчас начинают копать могилы. Он не будет спрашивать у больного, насколько он молодец или он не молодец, что на него напало такое несчастье в виде болезни. Ему его надо лечить, он будет лечить, ему надо портить, он будет портить. Все в зависимости от договора. Морально-этические нормы его не интересуют. И выходить за эти пределы он не должен, потому что если он начнет выникать, он тут же получит от своей же собственной силы большой, хороший, тяжелый подзатыльник, чтобы не тратил время на пустые разговоры. А вот жрец, когда принимает человека с проблемой и выслушивает просьбу о помощи так, Просто на ситуацию он уже смотреть права не имеет. Он будет выяснять, насколько его прошлое было греховным или святым. И он будет пытаться найти причину, какой же поступок в жизни человека послужил тому, что на него навалилось эти 33 несчастья. Даже порчу просто так никто наслать не может. Всегда есть тому причина, просто ее не видит колдун, но жрец видит обязан что абсолютно идеальных людей не бывает. И жрец он должен знать это правило, что спортить без вины нельзя, в человеке должен быть какой-то изъян, очень видимый изъян, изъян, который нарушает сам, сам права силы, которые его поддерживала какое-то время и порчу свою он получает именно за это, за то, что нарушил чьи-то права, значит, соответственно, прежде чем лечить человека, учить человека, он вызнает жрец, все подноготные, все увидит, все поймет и попытается исправить не болезнь, но изъян. Отсюда институт раскаяния, просто он в гротескной форме нынче Приобретён. Да, раньше раскаяние это была оплата, надо было делать что-то взамен не человеку, которого ты обидел, а силе, которую ты обидел. Надо было что-то делать. И он делал, соответственно, как бы оправдывая, вкладывая время в закрытие своей оплошности, в закрытие своей вины. Как видите, жрец должен обладать уже большими характеристиками, большей тяжестью сознания, чтобы видеть причину и следствие. Он может еще не смотреть в будущее. Будущее это не его парафия жреца. Но очень важно, чтобы он умел на этом уровне уже формировать причину и следствие. И вот эта огромнейшая база данных, которая формируется в его сознании, она через какое-то время позволяет ему не выделять одного человека над другим. Собственно говоря, для этого ему эта практика и нужна. На этом уровне он начинает учиться. Нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. И люди никакого никак из этого ряда не выпадают, что абсолютно святых абсолютно греховных не бывает. Все хороши. Все хороши. И вот этому он учится. Если на уровне колдуна у него еще были какие-то иллюзии, предпочтения, например, там своя собственная семья всегда свята, всегда чиста, не чиста отмоем, не отмоем, забелим, ну что-нибудь сделаем, но только их, то вот здесь уже на этом уровне смысла нет, ведь они все одинаковые, они все паства, они все как бы единая масса, и твоя задача заботиться о массе, а не о едином лице. И о едином лице начинаем заботиться тогда, когда вся эта проблема на массу действует. Вот это и видит жрец, заботящийся о своей пастве, собирая так называемую, так сказать, базу данных, да, вот по причинно-следственным комбинациям. Эта база данных становится достоянием не только его, а силы, которые с ним работают, они точно также же ею оперируют. И на этом уровне они разрабатывают новые алгоритмы, алгоритмы построения реальности, алгоритмы создания инъекций, алгоритмы противодействия инъекциям и так далее и так далее и так далее. Но об этом более подробно на следующем занятии оно будет посвящено как раз именно вот такому фактору программирования. А пока же, вернемся, к магам и колдунам. Итак, жрец и колдун. разница, как видите, очевидна. Разница, как видите, очевидна. Когда жрец достигает на своем уровне определенного результата, он увеличивает свою бытийную массу с одной стороны, а с другой стороны база данных силы, которая традиции определенные да, или целого пантеона, который за ним стоит обогащается новыми данными, новой информацией, жрец становится очень значим. Его задача уже научиться работать с этой информацией, уже плести из нее цепи, уже сформировать события самому. И тогда он поднимается на уровень повыше. Его бытийная масса прибывает. И в зависимости от того, с какой силой он контактировал, на этом уровне, на уровне жречества она ему уже абсолютно очевидна, свет это, тьма ли это, хаос ли это, порядок ли это, он, так сказать, вступает в эти ряды, он сам становится магом, который формирует работу других, систем других сил, формирует эгрегоры, разрабатывает инъекции, разрабатывает системы, разрабатывает методы противодействия, то есть все то, чем занимались его патроны, когда он был еще совсем маленьким, глупеньким колдуном. Но вот это классический ход, классический ход. Чтобы еще более было понятно, отличность мировоззрения мага от того же жреца и колдуна, продолжим аналогию с тем же самым больным, если вдруг так случится, что этот же самый больной попадет, встретиться случайно, не знаю как, но случайно с магом, с этой же самой проблемой, во-первых, у мага здесь есть уже как бы свобода воли, да, Как и, собственно говоря, у жреца, он может не дожидаться, пока его попросят, он может внедряться своим сознанием в процессы сам. Надо понимать о том, что на каждом уровне свои цели и задачи. И если маг выше колдуна, это вовсе не значит, что он будет более качественно решать вашу проблему. Скорее наоборот, потому что ваша персона его не интересует ни в каком виде. Собственно говоря, как и любые другие персоны, здесь речь не о персоналях. Вот вам, собственно говоря, и разница. Существуют, конечно же, исключения. Люди всегда старались побыстрее, минуя колдуна, минуя жреца, сразу в маги. И, конечно, на этом деле паразитировали все, кому не лень. Правда, говорят, некоторым удавалось. Вот, например, философский камень. Говорят, кому ему удалось сварить, я не знаю, как, почему камни называют, потому что его варят вообще по, по, по рецепту, вот. ну, м -м -м, юмор такой, видимо. А, вот. Говорят, они обладают абсолютнейшим бессмертием, золото могут обращать. Его, правда, никто не видел, но есть некоторые, которые рассказывают, что видели. А... Не то чтобы из разряда сказок на ночь, но это тоже, наверное, своего рода провокация. Конечно, бывают, что нищие отрывают клады и становятся невероятно богатыми. Бывает также, что старик вытаскивает неводом золотую рыбку, и она делает старуху там, столбовую дворянкой. Да? Ну, если не владычицей морской, то столбовую дворянкой тоже. Бывают еще чудеса. Конечно, они бывают. Но это из разряда тех же самых инъекций, которые не подтверждают правила, но скорее наоборот, они выпукло рассказывают, каких правил в этом мире нет. И что если покупать всю жизнь лотерейный берет, то можно, конечно, вероятность... Ну, есть, конечно, что ты рано или поздно выиграешь чего-нибудь, возможно, даже существенное, а не, не, не, не два, два раза по рублю. Но опять же, степень вероятности. степень вероятности. Но опять же, эти же самые легенды, они рассказывают, что вероятность возрастает многократно, если все же есть сила, которая тебя ведет. Вот там, на уровне верхнего круга, есть тот, кто как-то заинтересован в твоем достижении. Что нужно надо сделать такое, чтобы он был заинтересован? Вариантов два. Передача колдовского дара по крови, это если кто-то из твоих предков, кого ты нынче костеришь самыми распоследними словами, вдруг предстанет перед тобой в совершенно другом обличии Ты пойми, что это не проклятие, это как раз благословение только с другой стороны, со стороны других сил. А можно Идти по тому алгоритму, который сейчас описан. В этом случае, вероятно, значительно больше. Это тяжелый путь на самом деле, да? поработить силу, которая пытается поработить тебе. Но кто сказал, что вы не занимаетесь ежедневно этим в окружающем мире? Эгрегоры стараются подключить ваше сознание целиком и полностью на, свои, на себя, на свои собственные интересы, чтобы та энергия и время, которое вырабатывает ваше сознание, качались только туда и больше никуда. Вы этому делу активно сопротивляетесь. Вы вступаете в эту битву каждый божий день, даже не подозревая от этого. И ночью, и днем и утром, и вечером, и не прекращается этот процесс ни на минуту. И хорошо, если вы это осознаете. Потому что если вы это не осознаете, вы эту битву всякий раз проигрываете раз проигрывайте, осознавайте, процесс пойдет легче. Что еще очень важно для целостного понимания становления магического сознания? Нет, есть еще методы, кстати возвращаясь к предыдущему моменту есть еще методы заручиться поддержкой, заручиться поддержкой определенного рода сил. Эти методы вы тоже знакомы, изучать какую-то определенную традицию, искать своего бога, находить его по вибрациям через я есть Это метод последнего времени, который скажем так, древние не описывали, да, потому что не было такой задачи. Каждый прекрасно знал, от какого бога он рожден. Что его искать? вот он стоит вот, вот тут стоит кашей вымазанных, чего его искать. Придумали тоже глупости искать есть чем заняться. Сейчас мы немножко находимся в другой позиции. Христианство это был момент обнуления. Почему иудеи дико ненавидят Христа? Потому что в тот момент, когда он, собственно говоря, все, все это мероприятие совершалось, были обрезаны связи, которые удерживают сознание и бога. Но он, конечно, в основном старался про свой народ, обезопасить его, скажем так, отсечь от сознание того бога, который за ним стоял. Но вот так получилось, что все распространилось и на всех остальных. Ну, вот так, такая вот ситуация. Мы Все рожденные не от Адама и Евы тоже чуть-чуть потеряли связи со своими богами. И возникла другая задача. Хочешь вернуться, найди его. Он тебя искать не будет, не имеет права он тебя искать лично, собирать кусочки своих сознаний сейчас не имеет права нужно чтобы кусочек сам захотел соединиться вот тогда все получается а лучше всего если этот кусочек соберет остальные кусочки со всего мира и все вместе они уже соединятся но это совсем в идеале так почти не бывает каждый в данный момент сам за себя собственно говоря эгрегор грегор это для этого и нужны, чтобы вот эти вот кусочки собирать по подобию, да? но вот эгрегориальная система, она, к сожалению, сейчас подчинена немножко другим силам. И программирование эгрегориального пласта идет чуть-чуть по другим правилам. Поэтому вы помните это и понимаете, эгрегоры, несмотря на то, что они изначально задуманы как ваши друзья и помощники, на самом деле в настоящий момент ваши враги. Вот тот, кто занимается рунами, в нашей школе или вообще просто увлекается скандинавской мифологией должен помнить о такой легенде как сватовство Фрейра. Там один очень, очень интересный эпизод описан как, про то, как Фрейер послал своего слугу свататься к прекрасной Герт. одно из проявлений богини земли увидел на нее полюбил страшно говорит все Спать не могу, кушать не могу, есть не могу, пить не могу, еже. На что Сканир говорит, как же я поеду-то? Я же такой маленький, слабый, несчастный, дай мне чего-нибудь, оружие например, твое дай. Трейр был так но он такой сильный бог, что ему тот огненный меч, который может побороть врага его. Он говорит, да бери, только давай быстрей. Видишь, сердце влюбленное там Скирнир поехал, с Гердобо обо всем договорился, легко мог бы сделать это и без меча, между прочим, судя по тому, как он там договаривался, мытьем, катанием, угрозами и запугиванием он таки склонил сердце неприступной красавицы в сторону бога весны, любви и плодородия. А что меч? А про меч Фрейр забыл. Меч. Забыл он про него, зато Скирнир не забыл. И этот меч продал злейшему врагу того же самого Фрейера, и в результате битвы огнарев, Фрейер остался без оружия, за что и пострадал. А что Скирнир жив здоров до сих пор, все нормально. Вот это вот по сути такое вот завуалированное описание, как взаимодействует эгрегоры со своими создателями. Скирнир эгрегор, подлая, трусливая, Живое существо. Это видят все, кроме Фрейера. Об этом в слагах так и сказано. Все говорят, у тебя слуга, мягко говоря, ну какой-то не английский дворецкий, Миша, который шесть поколений дворецких служит своим господам. Да? Этот соврет недорого возьмет. Чего ты ему так доверяешь? Да не, говорит, он хороший. Сила, которая есть сила, не видит подлости в окружающих. И, соответственно, окружающие, которые этой силой обделены, не долго будут ждать, чтобы отгрызть от этой силы определенного рода кусочек, что, собственно говоря, и произошло. Эгрегориальные системы, которые сами по сути бесправны и живут только за счет программирования той силы, которая их создали и породили, желая обрести самостоятельность, почему мы с вами выяснили уже на примере колдуна, все жить хотят, Легко переключаются на другую силу, предают ее, переключаются на другую и так далее, и так далее. И бог, сила, структура информационная, которая создала определенного рода игры, в какой-то момент понимает, что он потерял к ней все рычаги управления. Вот так и получается о том, что вместо помощи эгрегориальные системы становятся врагами. как силам, которые их породили, так и тех, ради кого эти силы породили. Но все не так печально, потому что эгрегоры очень многослойны, очень разнородны. Есть те, которые сохранили верность, есть те, которые не сохранили верность. Как, впрочем, в любой структуре, любую цивилизацию, посмотрите, она все калькообразно проявляется. Именно так проявляется и в информационных пластах. Реальности. Впрочем, это разговоры нашего недалекого будущего. Теперь только от человека самого зависит, поскольку человеку дана была свободная воля, эта свободная воля его единственное оружие, по сути его единственная возможность вернуться к соединению с той силой, которая есть суть он, просто в умаленной спроецированной форме. Пока он находится внутри круга, третьего круга, круга колдовства, назовем его Теперичу так, его развитие и бытийная масса очень сильно зависят от второго круга. Как мы с вами выяснили, работа иерархии, принципы иерархии существуют жестко, очень жестко, нарушить их нельзя. И не могут боги, находящиеся на третьем круге, напрямую влиять Массы, на массу людей, только точечно, только для тех, кто их, их же и позвал. Поэтому эгрегориальная прослойка вводит свои алгоритмы внутрь этого круга, таким образом сделать, чтобы один человек не мог выбиться из общей массы совсем, а если он выбивается, то сделать все возможное, чтобы умолить его сознание, не увеличить, не усилить его бытийку, а умолить до такой степени, чтобы он сам добровольно отказался от сделанной в него подгрузки. Это то есть создать ему такие социально невыносимые условия, такую общественную обструкцию ему создать, чтобы он сказал, да к чертовой матери мне всю эту магию, зачем мне нужно это развитие осознания, все-все-все, банк за кредитом, бегом срочно, как вот грехи замаливают, кредит возьму, подороже, подороже возьму, чтобы полегче, потом в церковь, потом вот, вот, ну сделаю все, в общем, как положено, то есть сам добровольно откажусь. А эгрегориальной системе это понятно, зачем надо. Пока вся масса людей не достигнет определенного санитарного минимума величины бытийной массы, они над ними цари и начальники. Но если достигнут, эгрегоры, как те поглощенные сущности, вынуждены будут войти обратно в то сознание, которое породило в данном случае, сознание сознании уже человека, потому что человек становится как эгрегор. И в честной схватке победил его. Но человек в данном случае как человечество, да, опять же, возвращаясь в скандинавских сагах, Бальдер вернется, когда все заплачут. Вот если один не будет плакать, Бальдер добро не вернется. Таким образом, если все люди начнут прирастать своей бытийной массой и стремиться к своим богам, эгрегоры вынуждены будут закрыться. А пока нет. Значит нет, значит, только единичные сознания, вот они вылетают на обочину, их схватили, нагрузили, а дальше он должен сам выдержать весь этот дикий прессинг, он должен его выдержать, не скатиться. Потому что эгрегориальный алгоритм работает на убывание бытийной массы, то есть на приравнивание, на доведение его до среднестатистического, установленного на данный конкретный момент эгрегориальным договором величины. И действовать он будет на умоление, если человек возвращается в эгрегориальную среду, если его бытийная масса чуть выше, чем норма, он вверх убавит, сделает его таким же, как все. Куда он тянет верхушку? Добавит праведнику своему, кого считает праведным или угодным, то есть угодником. На третьем круге, вот, если, вот тот процесс, когда жрец выходит на уровень магии, там работает другой алгоритм, там работает на прибавление. И сами силы начинают подгружать того жреца, если он выполняет работу настолько классно, настолько он правильно все понимает, что ему начинают давать, давать, давать. Его сознание расширяется и он пропускная его способность КПД его работы увеличивает многократно. И тогда его начинают подгружать. То есть здесь работает другой алгоритм на прибавление. Жрец, который работает на уровне второго круга, всегда находится в очень шаткой позиции. Да, это вот опасность не скатиться вниз и большое желание подняться наверх. Да подняться наверх чего-то не хватает, а доскатиться вниз у него как раз всего очень много, потому что на этом уровне он получает самое страшное искушение, искушение властью. И вот эти медные трубы, друзья мои, проходят очень мало кто не на колдовстве рубятся, не битву своим, свои, со, со, со своим сущностям проигрывают, а именно на этом моменте. Но поговорим об этой грустной истории немножечко попозже.